Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк и сегодня будем играть в игрушку под названием Fall Guys, или в переводе «Падающие чуваки». Игрушка была, конечно, создана еще 2 года назад, но я на 2 года опоздал. Сейчас она бесплатно, ее можно, в принципе, скачать везде в Steam. В все можно и скачать и поиграть. Кто хочет, можете. Так, давайте начнем, в принципе. Я давно хотел еще поиграть, наверное, в 2020 году. но что-то руки не доходили еще тогда. Возьмите что-нибудь себе покушать, кузненькое. Заверите чайок, налейте себе что-нибудь себе попить. Всем желаю приятного просмотра и приятнейшего аппетита. В сор соревновании да, это игра онлайн, я могу в принципе когда-то в следующий раз снять с другом пройти, да, это кстати можно, но мы сейчас обзор сделаем буквально. Но если вы наберете где-то лайков 250, я сниму продолжение игры, так раз оформите сейчас кол колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а то это очень важно, многие не оформляют и пропускают и не видят такие крутые видео и такие крутые обзоры игр. Так вот, да, давайте начнем э, сольные соревнования, в принципе. Ну хотя, может быть, и не быть, я вот так вот удивлюсь, конечно. Если бах, и не будет никого. Встретимся, когда уже будут э, игроки. А, вот, заполняется уже все. Все, игра идет. А, серебро золото, как надо догнать, короче, при, препятствия пройти. А, так это все, нормально. Даже не надо было обрезать. вот это да, вот так хорошо, повезло мне. Я думаю, сейчас обрезать, обрезать буду ждать 2, 20 минут, и вот так вот сидеть, ждать. Они, а оказывается, все быстренько тут. 40 человек налетело просто на изи, за 10 секунд буквально. Но все-таки люди играют, хотя 2 года прошло, она уже менее популярная стала. Я боюсь представить, там, как сервера были заполнены в первые вот эти месяца, в августе 2 года назад. Или это боты все? Нет, это, наверное, живые люди все-таки. А, как бегать? это такое? Что за говно? Я кинул какую-то фигню. А как прыгать-то? Напро... А, на пробел, окей. Нет, меня сейчас убьет эта хрень. Так что творится, отстаньте от меня. Я хочу к финишу идти. Мужики, ну, чуваки, ну что вы делаете? Вы сейчас будете падать. А, я падать буду. Ну конечно. Да -то за что, я-то? Чемпи друг? Какой чемпи друг? Я хочу добежать до финиша. Падло, я сейчас последний, да? Реально, я последний. Я... Да я шар убивает 20 раз, ты чё? Ты задоел, ну А как тут победить-то, в смысле? Подожди, я... я... А я допрыгнуть даже не могу. Да отстаньте от... Блин, это на самом деле игра сложнее, чем я думал. Я реально... Вас выбили. Так я прыгнуть не могу, почему? Какой наблюдаете, зачем? Короче, пацаны, игра вылетела какого-то хрена. Так, давайте... Играть сольную. Сейчас подождем. Ага, как их. Ага, что это? Голокружительная высота. Ну да, реально. А почему? А кстати, я заметил, что они слепляются, короче. Они как желейки. Могут прилипать друг к другу. И могут вот таким образом меня убить нахрен. Это очень жестко. Я... Меня выбили просто нафиг, и все. Возможно, мы будем просто тут вылетать, даже середину не пройти. И не при... середину не профи. Мы можем вылетать даже из середины не дойти. Хотя вроде карта не длинная. Ну тут подвохи будут, наверное, какие-то. Возможно. А возможно меня будут сбивать. Я не знаю. Вот, видишь, вы видите? Видите? Они типа ослепляют меня. Вот таким образом. Баляха упал. Ну понятно, тут люди прошаренные, я тут новичок, они тут играют может, годами, конечно. Чего я, в принципе, хочу на самом деле. Не, ну я хотел бы, конечно, чтобы они меня не убивали на самом деле Но это нереально Так, давайте здесь прячемся Ай, пошли в жопу, я не буду прятаться А смысл? Если что я могу вылететь, вот так вот И шар разбить, на самом деле Вот так вот я могу сделать, на самом деле Все, идем дальше, идем дальше Так, что у нас тут? А, какие-то круглые диски какие-то Ладно, окей Типа можно вылететь? НЕТ! Я вылетел Бляха. Нормально все. Фу, держимся пока, держимся. Ч ⁇ это повы... А что это? Ч ⁇ это? Ч ⁇ это летает? Мы прошли 4... А, нет, я что не вылетел? А как это вылетаешь? Типа... Когда вообще полностью, типа плохо, да? Или что? Блин, да я, вып... я выпрыгнул уже. Да я выпрыгнул, иди нафиг отсюда Где-то в жопу я не буду. Нет, все, я на финише, я молодец. Еху, е, е, я прошел, е, е! Красавчик. Все, раунд завершен, молодец. Все, блокчейн на каком месте? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ладно, на первом, конечно. 48, 42 осталось? Типа тут будет продолжение еще? Типа вылетело где-то человек 10, да? Или сколько? 60 было. Ну, 18 человек вылетело. Ну, допустим, это как игра в Калимара почти что. Это реально похоже. Это, наверное, копия. После этого игру кальмару сделали, наверное. Э -э Шаткая равновесие. Типа она будет кружиться. Я понял, окей. Серебро, бронза. Да это невозможно. Нет, это я даже хотя бы в топ-10 войду. Это уже неплохо будет. Не, вот на топ-1 это соревноваться я буду, когда я уже буду играть в игру. эту наверное, серии 20 сниму. Тогда я, может быть, и буду соревноваться на первое место. Ну, или хотя бы на топ-3. А так пока нет не наверное все таки больше процентов кто победит так кто первый начинает, а никто там третий сзади да, это уже наверное шансов меньше ну, у меня шансов уже меньше как-то я не думаю что я... вообще мне было нет все я вылетел вот я... и вот я о чем и говорю что вот в чем проблема -то. это очень не я уже только 10 не войду точно это можно уже ливать, на самом деле. Ливать можно, тут уже не победить мне. А тут еще какие-то барьеры есть? А ну да, кстати. Не, ну в принципе нормально пока. Ну, пока держимся. Что ты упал? Ты что? Ты ч, офигел? Давай нормально, и, и бегаем, бегаем. Нет, успел. Все, красавчик. В каком я месте? На каком? На каком? На, на пятом? Я на пятом, неплохо. А, типа, я наблюдаю, да? Ну окей, мы понаблюдаем за рокером каким-то, или а кто это? Бегает какой-то, с шипами, он ничего себе крутой. А, все, ты про... а ты все просрал. Не, ну на самом деле, я уже учусь, на самом деле. На глазах просто учусь, уже прошел. Хотя я просто играю 5 минут, или сколько, 10, 10 минут играю, буквально. они играют, возможно, годами, у меня не... Не, ну такое, конечно, на самом деле... А, все, прострал ты ш... все Давай можно за другим наблюдать. А, вот, и могу на другим. Вот, какой-то мужик. Да, чувак, давай, беги, беги. Ты добежишь, я тебя верю, молодец. Ну, все, почти, почти все прошли. Там буквально 9 человек осталось. И то они уже на финише почти. Не, ну я реально прошел быстрее. Я, наверное, пятым пришел. Или четвертым. Не, ну первым это надо реально очень сильно задротить, чтобы первым прийти. Или вторым, третьим. А я пятым пришел. В принципе, не, сильно не напрягался. Хотя а я один раз упал. Тут нельзя вообще не ни разу допускать ошибку. Один раз допустил ошибку, все, просрал, сразу. Так, я какой? А, тут не написано, да? Вообще все нахрен кинулись просто. Просто все нахрен! Просто до свидания. 25 человек прошло. Не, ну все равно нормально, так на самом деле. Не тоже там 5 человек прошел, вот это вот будет интереснее. Ну вас пять человек, это нормально, это еще половина почти что, ну треть половины, короче, ну это нормально. Даже не две, ну, две трети, ну как-то там половину, две с половиной, там, ну короче, это сложно. Пройдите квалификацию, а, да? От препятствий, чтобы не упасть в слизь. Окей, хорошо, не поседа. А тут еще вентилятор есть. Уворачивайся от препятствий, чтобы я, я знали. Ну хорошо. А кто будет препятствия скидывать? Там будут какие-то... А кто будет скидывать? Игроки какие-то будут другие? Или что? Там я, наверное, игроки будут скидывать, а не, а не препятствия эти. Нормально. Успел. Успел, красавчик. все хорошо. Молодец. Вы прошли! Серьезно! Так и вообще не напрягался, серьезно. Как я даже половину не прошел, как я прошел-то? Это вообще легко на самом деле. Реально, я думал, игра сложнее будет, оказывается, нет. Не, ну если прямо хорошо приловчиться, то можно на изи играть, на самом деле. 15 человек прошло. Ну окей. А, типа, сейчас будет выбирать рандомно, да? Что-то выбрала клуб прыгнув типа будем прыгать опять да прыгайте через крутящую балку и старайтесь не упасть здесь опять это типа то же самое только балки одни Не, ну здесь сложнее наверное здесь двойная это хрень которая меня может скинуть на изи и все я могу не пройти вот это очень сложно тут надо напрячься на самом деле Ну серьезно тут двойная эта хрень она может меня сбить с двух сторон Ну окей, допустим. А нет. А нет. Может. Может сбросить на самом деле. Может. А сколько время то надо идти? А, типа 6 человек будет, да? Кто-то выбыл уже, по-моему. Я. Я выбыл. <с> Двое уже выбыло, кстати. Угу. Она ускоряется. Она ускоряется, эта хрень. Я прошёл. Вы были я серьезно. 9 сколько сейчас? 25 было или 15? 15. Сейчас наверное уже 9 человек осталось. 9, да? 9. Действительно, 9 человек. Может быть действительно мы дойдем топ-3, до но в принципе не знаю, посмотрим. Сейчас следующий раунд того. А, ага. Футбол, так. Что это? А, а что это такое? Ну ничего себе. Но ну, это уже сложно на самом деле. Дойти надо. Покорение вершины, фин-раунд. Доберитесь до вершины горы. Раньше всех используйте вверх, чтобы схватить корону. Ага, типа вот эту верхнюю хрень. Окей. Ммм. Корону надо схватить, а если не успею? Типа я выпал? Не, ну это очень сложно. Это, наверное, на победителя, скорее всего. Возможно, из 9 человек победитель будет. Но я ничего не говорю, конечно, но возможно. Типа наверх. Ааа, ну о чем прикол -то? Да блин. Все, сейчас тут просыру уже. Да ты да чё, сер... Нет. Нет, ты не сыр. Да пошёл ты нахрен, а? Нет, я выпрыгнул. Нет. Нет, не надо меня сбивать. Я не хочу умирать. Барьеры какие-то. Чё творится? Какая дичь тут творится? Я не понимаю. Спасибо мне наоборот еще быстрее Ой, Красава. корону я хватаю корону давай давай корону раунд завершён все нормально я хватил корону. какой выпили я корону схватил че? пожалуйста я сейчас пожалуюсь на тебя ты чё я на корону нажал Первее. А, ну нет, не первее, на самом деле. Блин, серьезно? Я на корону нажал, почему меня выбили-то а? Пятый раунд. Да какого хрена-то? Ну так нечестно, я корону схватил. Вы видели, я, я корону схватил. Какого хрена нет-то? Не, я хочу реванш, ты чё А коронавирус схватил, ты чё из-за тебя? Рыцарские скачки. Ну блин, с самого начала самое сложное, окей преодолеть средневековые препятствия и доберитесь до финиша. Средневековые препятствия, вы чё? Там вообще убивает сразу с одного удара. Типа вообще тут выжить, наверное, нереально. Серьезно, это должно в финише быть почти что. Типа сразу, сразу отбирает, кто лучше сара... э, самый. Наверное, я не самый лучший, потому что я это не пройду, вы чё угорайте? Смотри, какие препятствия то Серьезно, что ли? И чё, это последнее, это вообще самое на, вообще на дурачка, наверное. Это вообще пройти нельзя будет. Она будет сама подниматься вверх или пропадать, а не в курсе. Но я видел такую хрень, так-то она, наверное, либо пропадать будет, либо подниматься в какое-то время. Допустим, это еще можно пройти. Да, хотя не всегда, конечно. Вот, меня немножко задела. Ну, чуть-чуть чиркнула, подумаешь. Спину отрубило, насрать, можно жить ну <свист> ты чё а да что за шпильки блин ну это сложнее это сложнее было но нет я прошел не надо не надо меня убивать нет Нееет, нет чуть-чуть же осталось то ну так да какого хрена я выпал я выпал сразу сразу я же говорю выпал я, зам... я сразу знаю, где я выбыл, а где нет Вот я уже здесь выбыл, читай Просто на... нафиг пошел отсюда Говно Да как это пройти-то, в смысле, это самое сложное Нет, я выбыл, я выбыл, все, я сразу тебе говорю Я выбыл просто Дебильные шапки розовые, это что вы делаете-то? нет нет ну нет ну там же чуть-чуть миллиметр остался ты черт. нет ну и что мне теперь делать У меня вообще шансов на победу нет уже нет он не долетел чуть-чуть как это проходить то ну в смысле да ну шпильки ну это же вроде бы кажется легко ну просто типа вот так вот подождать Я выбыл. Меня выбыл. Да пошел ты ушел с сценицами вот этими заданиями. Их нельзя пройти. Я не буду это проходить. Это не буду. 59. Да все. 0. 0 осталось. Какой 42. Там вообще пройти невозможно. Как это пройти-то? Ну. Там даже половину не, до... не дошел. Какой 40. Там вообще 0. Так меня выбили. Какой следующий раунд? Меня выбили. Я уже не буду играть, наверное, с ними. Нет, буду незваные гости. Держите подальше от хлопочек дверей и мтитесь к финишу. А, ну хорошо. Да, она прям хлопнет передо мной, и все. И пора поразорвал сразу же, вот так вот, как в прошлый раз. А, типа, у меня есть шанс на релибитацию, или что? Серьезно? Типа, я могу релибитироваться? Релибитироваться, да. Ну окей, допустим. Мне какие-то шипы надели на наручники, типа, да? Если я не, не, про, не выиграю, тогда я буду тюрьме сидит а это наблюдение так я думаю что за говно почему я бежать не могу а пошел жопу я не буду проходить нет пошел нахрен буду я это проходить я думал то да я играю у меня шипы откуда-то появились в смысле что ты махаешь руками ты просрал ты в курсе даже до четвертого уровня не дошел блин какого фига не я хочу еще раз еще раз последний раз и все это не какие-то боты боты так не могут быстро играть головокружительная высота опять. но ну, мы это, мы это играли я победил кстати в этом так то я думаю что в этом я смогу я уже в этом бог я уже могу это проходить на изи. хотя вроде бы первый раз поиграл на уже знаю не ну может быть меня никто не сталкивал Меня просто тут сталкивают и, и не могу я пройти просто и все Никто не выбивает меня, действительно Меня могут мы выбить, кстати, игроки могут выбивать На самом деле меня Так-то так -то это Легче будет, наверное Если не будут выбивать меня игроки А вот если будет выбивать То это будет хуже, на самом деле Очень сильно Прикиньте, выбери, просто ты дошел почти до финиша А тебя выбери И все, а ты просрал потом, возможно Но тебе первое место точно не следует Вот в чем проблема-то ираки выбивает выбивают меня, на самом деле. Вот, меня даже сыр убивает. Стат сыр, да, здраво? Ну, что ты делаешь? Да какой сальто ты что вытворяешь вообще, чувак? Ты в курсе, ты сейчас прозрёшь? Во, батут. Не, ну батут, конечно, это хорошо. Но когда мне он помогает, это ещё лучше. А если он меня будет выбивать, то это не очень хороший батут. Говнянский какой-то батут, на самом деле. Нет. Нет, нет, нет, нет. нет. Нормально все. Нет, ушел. Да, ну нет, ну нет, ну не надо меня давить. -то, ну. Да, прыгай ты, ну, что-то... Прыг... Прыгать уже разучился, все, устал за 20 минут. Даже меньше, ну сколько? Ну, хотя мы и 20. Минут, я уже на время не смотрю, меня насрать. Я просто играю. Все, бежим. Тут буквально чуть-чуть еще осталось, и все, мы уже победим. Не, а сколько матч длится, мне интересно. Ну матч длится буквально минут где-то 10, наверное. Может быть чуть-чуть больше. Ну мы сколько? Мы третий матч сейчас играем, да? Мы сейчас третий матч играем, и у нас получается.. Э, уже минут 20, да, и прошло, уже даже больше немножко. Ну, в принципе, а так нормально. Ну, в принципе, я не первый, конечно, не второй, не третий, не десятый. Но а все равно главное, чтобы я дошл. Сейчас, вот сейчас, главное, чтобы я дошел именно. В прошлый раз можно было не доходить, а вот сейчас главное дойти. Раньше было главное первым быть, а сейчас главное дойти просто. Потому что первым это нереально, потому, ну, вы понимаете почему. Очень сложно. Очень сложно это проходить, если... Особенно я только начал играть буквально, всерьёз, полчаса. Не играю. Как я должен играть? Шаткая равновесие. Типа одни и те же уровни, да? Не, ну как-то скучно. Давайте новую хотя бы. Ну чё, два раза по одному играть. Или под 10 раз. Ну да скучно. Я хочу новые. А то старые как-то надоело уже играть. Ну серьезно. Ну равновесие. Ну и чё, это не сложно. Вот эти вот дебильные, липкие, э -э розовые хрени, шапочки. Вот это было намного хуже. Они меня сбрасывали я не мог даже пройти. серьезно. Вот это, вот это полегче в разы, в 5 раз или в 10. Тут типа, ну, главное, чтобы она не перевернула тебя и ты не упал. Ну тут не сложно, тут хотя бы препятствий никаких нет. А там есть, там на каждый сантиметр препятствия. И это очень сложно у нас становится. Ну вот даже если стенка, она мне наоборот поможет только, чтобы я не выпал. Даже вот эти вот кончики, ну чем они тебя ну, хуже делают? Ну никому не хуже. Я первый, я первый сейчас был. Вы видели, да? Я первый. Ну сейчас нет, конечно, уже просрал. Не, ну если, если, не по, если, если бы я не упал, был бы первый, возможно. А так нет, конечно, уже не первый. А Хотя... ты Блин, нет, че ты падаешь, дебил? Не, я второй, я второй, я второй. Пацаны, я второй. Нет, все, я просрал, я не второй, я уже двадцатый, ну ладно. А, какого хрена она упала, я не понял. Дебильная ты платформа, да. Ладно, не первый, уже шестой. Ну ладно, не факт. Ну, в принципе, я второй мог бы быть. Представляете, да? А вот тот разминку делает. Ну, ему вообще насрать на это, на это прохождение. Он разминку лучше поделает, ему... Здоровье дороже, чем вот это вот все выигрыши на самом деле. Не, ну в принципе молодец. Пускай и разминку все делают. Все 40, и сколько там человек был. А я буду выигрывать. Да, руки вверх, руки вниз, но ну. иди, отжимайся, ну молодец вообще. Красавчик, чем? Это врежда, врезается в падает, молодец. Да короче, вы, вы были, вы в курсе вообще? Вы что тут хренью занимаетесь? все нормально человек 20 прошло и хватит а зачем больше а зачем курица должна вообще быть в курятнике серьезно выжил правильно зарядку делай молодец красавчик. не ну все равно 20 человек прошло нормально два человека это лучше чем 0 вообще хотя наверное это хуже потому что мне при больше соперников будет 22 человека прошло, 8 выбыло. Ну, в принципе. На самом деле, должно больше выбывать. Что это за хрень? Почему тут 22 человека же играют? Нет, это неправильно. Должно 12 быть. Да они ж дебилы, они ж прыгают туда-сюда. Они вообще там... Пол, Половина прыгала, значит, там прошло 10 человек, а не 22. Что за бред? Ну, вы же видели. Там очень много людей даже не, не проходило. Зарядку делали, там еще какую то фигню занимались. Но они как, ну, никак не проходили уровень, это точно. Не поседа. О, это, это было тоже. Это все было, это не неинтересно. Это все было, это мы уже знаем, как проходить. Главное, чтобы это э, розовой хрени не было, я ее не пройду. Вот эти средневековые пытки я не хочу проходить. Это же невозможно. Вот, то есть они по, прямо под конец будут, я проиграл и выиграл. Все. Ой, то да, есть проиграл. Выбыл, нахрен, все, сразу. Я даже их проходить не буду, наверное. пытаться. Ну, это смысл. Я на розовых хренях сразу уже провалюсь и все. Ай, все, молодец уже. Уже сразу выбывает. Красавчик. Нет! Нет! Нет! Нет! Есть! Да, есть! Я чуть не вылетел! У меня миллиметр просто отделял от смерти! Миллиметр! Хорошо, что у нее липкие ноги и жопа липкая, но нет. Меня... Она не вылетела. Офигеть, серьезно! Я уже испугался. Все, голова уже на, на краю была. В смысле? Охренеть. Близко. Сейчас, если бы еще время было, я, наверное, вылетел бы сто процентов. Я там не мог ничего сделать. На грани. О, вот это новенькое. Не наступай на ложные плитки и найдите скрытный, скрытый путь к финишу. Давайте, пацаны, вы первый пойдете. Я не буду испытать свою удачу. У меня удача охреновая, на самом деле. Я не хочу. Да, не, я не буду. Или это, или это плиты, которые... А, они, наверное, со временем падают. Типа, если... Типа, если я успею пройти... А, нет, не успел. Да чё они сразу провалились-то, ну? Они шатаются. Так, они не шатаются. Вот это... Да она не шаталась-то, ну? Шалтай-болтай, ты чё делаешь? Она не шаталась. Нормально, тут проходили люди вроде. Нет! Так, давайте с пацанами пойдем. Если пацаны тут то, то, то, топчатся, значит все нормально. Да вы что угораете что ли? Да ну не может такого быть. Я понял. Я просто понял. Так, минус два. Так, это вроде. Нет, это плохо. Это хорошая. Нет, он меня за что-то, ну так да, падла. Ну специально толкается. Я тебя сейчас тол тоже толкну, пошел уже жопу отсюда. Будешь мне тут, бляха, толкать. Кто меня толкнул? Пацаны, вы кто? Кто меня толкнул? Иди, иди проверяй нахрен. Проверяющий ты вообще-то. Ты должен проверять. Иди проверь. Плиту. Да я тебя сейчас как толкну, бляха. Будешь у меня нахрен. Да в смысле? Я сам падаю. Пацаны, давайте вы проверяйте, я буду просто тут сзади стоять и все. Нафиг никуда то вообще идти? Зачем действительно? Давайте проверяйте, в принципе, на самом деле, нормально все будет. Все, я третий я прошел. Найди, я, Надень... я нашел дорогу, я молодец. Всё, все, все про, провер... а там этот пацану, ты упал, ты упал, ты выбыл. Нет, он не прошел. Вы видели, он упал. Он уже камнем вниз, э... с крыши, окна, короче, упал. Девять человек, опять, опять 9 человек, история повторяется, короче. В любом случае, кто бы не выбыл, все равно 9 человек получается. Ну как так можно? Если все прыгнут, упадут, умрут, все равно 9 человек останется. Я не понимаю, как это работает. Вот это просто дичь. Идеальное равновесие. Перемещайтесь между врачающими кольцами, стараясь не свалиться в слизь. О, это тоже, по-моему, не было. Или было, не помню. Нет, не было, не было. Это новое. 2 или три ми новых мини-режима за раунд. Ну это неплохо, на самом деле. Ну мы выигрываем в них пока что. Вот это удивление, на самом деле. А, нет, нет, это типа... А, да. не не стой, подожди. Она падает. Опа, стена. Опа, я сдох. Да ладно, вас выбили, серьезно. Поработал лицом. Да я ни при чем тут. А тут вы выбор... А тут сложно, на самом деле. Это сложнее. Блин. Ну, давайте понаблюдаем, кто выиграет. Мне, в принципе, насрать, кто выиграет. Но мне просто интересно. Так, уже сколько человек? Уже три 3... осталось или четыре. Ага, и чё? Допустим. Самые лучшие, конечно, остались. Читеры, блин. И чё? Не выпадет? Не, ну блин, это наблюдать можно вообще два часа, если я не профессионал, на самом деле. Я не профессионал, я сразу выбыл, в принципе. Ну да, я новичок, а что вы хотите? Хотя, он Том, тоже новичок. Смотри, все новички, но они почему-то вы не выбыли. Типа, мы в лигу... А, ну да, мы же новичках. мы не можем с профессионалами играть. Там будут карты другие, ну да, наверное. Не, ну все равно, они не новички, наверное, прямо на 100%. Они, наверное, уже профи новички, вот так вот. но Новичок, типа, тире профи. Потому что я просто чисто новичок. Они, наверное, уже не, не, пол, не чистые новички. А, все просрал. И кто у нас выш... выиграл? соли какой-то, 80 x Понятно, К соли выиграл. Ну, в принципе. А я какой был? Я седьмой был, да, наверное? Я не помню. Вроде бы 6-7, наверное, да. Ну, в принципе, нормально, поиграли, можем, в принципе, прощаться, у нас какие-то, вон, награды, вон, четвертый уровень, и рисунок какой-то, а давай на диване. все, надеюсь, вам видео понравилось, если вы хотите продолжение игры, тогда набираем 250 лайков, и будет продолжение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить новые возможности и больше бонусов. И чтобы поддержать меня, чтобы, чтобы у меня была мотивация снимать видео, и можете задонатить. Можете купить спонсорную подписку, либо задонатить. Поняли, да, почему спонсорная подписка лучше, потому что там больше возможностей и бонусы есть новые. Встретимся в новых выпусках. И всем пока-пока.